Как швартуемся И все остальное Подходим загружаться металлом Вот так вот Кормовой набитый. Погоним дальше. Будем показывать, что там есть. Сейчас будем открывать поласники. Открываем После чего будут грузить Уже такими тюками Как там Мерится балласт вот здесь В это отверстие Вставляется такая линейка И заменяется Надо еще периодически проверять швартов Иначе откачиваешь балласт Пароход слегка всплывает И натягиваются швартовы И могут порваться Если сильно натянут А он сильно натянут Надо его чуть-чуть травить Для этого включаем эту вещь и травим слегка, все, после этого выключаем, проверяем уже, все, что, уже лучше в принципе-то мы травили слабина есть в сравнении, что было раньше. крышки под них будем закатывать следующие потом мы их опустим и эти крышки будут перекатываться в другое место а теперь будут опускать крышки так вот передвигаются крышки на Волгодоне, теперь пол трюма открыто. Будем сейчас передвигать следующие. Размеряем кормовые. Метр пятьдесят слева? Да, да, слева В общем, носовые откачало, происходит подсос Уже прохватывает воздухом Сейчас открываем, в общем, кормовые полностью, а носовые закрываем Носовые закрываем полностью! Илюха находится на палубе Смотрит за балластной системой И так далее, откачкой Я сейчас пойду красить а, занаторную. Сейчас переодеваюсь В общем, покажу не буду красить в противогазе Потому что респиратор вообще не справляется Мне осталось выкрасить Эту часть Кидрофор Стены, потолок И цистерну, и сзади половину уже покрашена красить буду пульверизатором вот таким вот от компании вестер хороший заебательский краскопульт стоимость, стоимость вошла, не такая уж и большая Хорошее качественное оборудование советую покупайте Так, друзья, сейчас почти, наверное, около часа. Точно не знаю, не могу сказать. Вахта начинается у меня в 12 ночи. Вот. Капитан сказал открыть лючки, чтобы проверить э, всасывающие трубы для осушения балластных цисцер. Попало ли туда чего-либо или нет. А чтобы они пошли легко, ВДшки у меня нету. Но у меня есть вот такая вот вещь. Называется керосин Если хотите отвернуть легко гайку Любую, вообще пофигу какую, Просто помажьте И минуты на 2-3 оставьте И увидите эффект Не хуже чем в Даже лучше Потому что керосин это такая вещь Которая проникает в мельчайшие поры Прежде чем всякая ВДшка Если вы не знали То клапана когда притирают Проверяют сидит ли клапан в посадочном седле или нет заливается с обратной стороны керосин на сутки и оставляет. Если клапан притертый хорошо, керосин не проникает туда. Если херово, то его заново притирают. Так что это лайфхак, очень клевый, просто бомбовый. Четвертый трюм загрузили металлом. Итак, наконец-то, друзья, я сменился с вахты. Сейчас пойду поем и отдыхать. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Включайте обязательно колокольчик, чтобы оповещения о новых видео к вам приходили. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Спасибо за просмотр и Всем пока. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Этот, этот. Так, всем спасибо, друзья, те, кто досмотрели до конца. Так, всем, спа всем спасибо, кто, всем спасибо, кто досмотрел.